Набашко никитина компания РОУС-ТВ. И сегодня мы хотели бы взять интервью у Александра Новожилова, исполнительного директора компании Вива House. Здравствуйте! Здравствуйте! Наша компания занимается проектированием, производством и строительством быстровозводимых энергоэффективных домов на основе конструкционных теплоизоляционных панелей. На сегодняшний день это самая востребованная технология, которая позволяет людям жить комфортно в загородной среде, при этом достаточно мало уделять вниманию средствам для в жизни загорода. Скажите, пожалуйста, а на основе какой технологии производятся ваши дома? Наши дома производятся на основе конструкционных теплоизоляционных панелей. Это североамериканская технология которая насчитывает уже порядка 75 лет. В нашей стране она появилась достаточно недавно. Мы занимаемся этим восьмой год. Александр, большое спасибо за интервью. С вами была Марина Башко Никитина специально для Рубы СТВ.